Ионы в полисаднике сегодня нередко, но были времена, когда эти цветы встречались только в живой природе. Первыми их начали выращивать в своих садах китайцы, которые решили, что растение это непростое. Его пышные цветы, которые вырастают на одном и том же месте из года в год, приносят хозяину благополучие и богатство. Со временем цветок полюбили магии. Они предписывали сажать его для отпугивания злых духов. Возможно, данное свойство как-то связано со способностью пионов отгонять змей, ведь именно в образе этих ползающих тварей к человеку обычно являются разные демоны. От дурного сглаза сорванные поставленные в цветы изгоняли зло из дома. Отводили дурной глаз, отваживали злых людей, знахари готовили из пионов настойки и отвары, которыми излечивали одержимых. От наваждений. Чтобы избежать наваждения, навязчивых желаний и пагубных стремлений делали ожерелье из высушенных корней этого растения. Для деток. Семена пионов нанизывали в виде буз, вешали на кроватку малыша, чтобы к ней не подобралась нечистая сила. Для семейного счастья. Пион травянистый, магический цветок для одиноких женщин. Считается, если девушка на выданье или одинокая женщина посадит в своем саду или под окном, под окном куст пиона, то она непременно в скорости обретет свою вторую половину. Полезен этот цветок и для семейных пар. Растущий вблизи спальни, он возрождает былую страсть, разжигает огонь в отношениях. Использовать в любовной магии рекомендуются цветы ярко-красного цвета. Если вы достигли в жизни хорошего положения, Посадите пионы, и они помогут вам закрепить успех. Магические свойства масла пиона. Магия пиона работает в том случае, если использовать отдельные части этого растения. Так масло этого цветка обладает даже более выраженными магическими свойствами. Главное из них да, – привлекать любовь. Приворотные средства. Это безопасное и мягкое приворотное средство, если рядом с вами есть человек, который пока не решается сделать первый шаг или перейти к новому этапу отношений. Угостите его выпечкой с добавлением пары капель масла, красного или белого пиона. Если у него действительно есть ответное чувство, он не станет больше тянуть. А если же настоящих чувств нет, все быстро выйдет наружу. Для привлекательности масло этого цветка также помогут вернуть молодость и привлекательность. Его используют вместо духов, несколько капель наносят на запястье и за уши, добавляют в крем, капают на расческу. И все это делают даму более привлекательной в глазах ее избранника. Верить или не верить магическим предсказаниями пиони, конечно, это ваше дело. Но посадить и увидеть яркой красоты кусты цветов, вдыхать их удивительно изысканный аромат, никогда не помешает. Сажайте пионы белые, розовые, красные, желтые и наслаждайтесь. Только с цветами жизнь становится солнечной, радостной и прекрасной. Мир вашему дому!